Приветствую вас, уважаемый подписчик и слушатель данного видеокурса. Это видео, так скажем, вступление, то есть, что вас ждет впереди. Итак, данный курс «Как создать инфобизнес и зарабатывать 100 тысяч рублей ежемесячно» дается совершенно бесплатно, из которого вы узнаете зарабатывать, начнете монетизировать свои знания, начнете действовать. Можно сказать, этот курс такой небольшой пинок под зад. Для тех, кто застопорился на одном месте, для тех, кто вообще не может ничего сделать, и вообще никто ничего и ничего не сделал, а только хочет. Все сидит на рассылках и слушает, как у кого-то жизнь складывается хорошо, как кто сколько зарабатывает. Я не буду рассказывать вам, сколько я зарабатываю. Я расскажу вкратце о себе и что я предлагаю. Меня зовут Петрик Александр. Я занимаюсь инфобизнесом. И предлагаю вам руку дружбы, предлагаю вам бесплатно пройти мультимедийный мини-курс «Как создать инфобизнес и зарабатывать 100 тысяч рублей ежемесячно». Из данного курса вы узнаете, что такое инфобизнес, из чего делают деньги, выбор ниши, рассмотрим, как заявить о себе, инфопродукт на DVD в электронном варианте, проведение семинаров, вебинаров, онлайн-консультаций. Восьмое, девятое, десятое мы рассмотрим рекламу продуктов и виды рекламы, самые эффективные, и рассмотрим рекламу в рассылках. В 11 уроке мы рассмотрим, как начать вести собственную email-рассылку, и зачем нам это нужно. В 12, но ну, не заключительном уроке, мы рассмотрим такую главную тему, как написать бестселлер. И для чего это нужно. Оставайтесь на моей рассылке и будете получать дополнительные Уроки, дополнительную информацию, которую я буду вам высылать в рассылке. До скорых встреч в следующих моих видео уроках.